всем добрый день всем добрый день значит сегодня показываем э, нашу, наше устройство которое называется ось z ну давайте посмотрим что мы сделали первое у нас основание плита 10 на 160 на 400 после этого э, 20 направляющие Значит, 16-й, 16, -ый, 16 -ый винт, 16-й винт, плита, 160 на 160, и две полки, две полки, установочные э, полки, муфта. Дальше смотрим, как у нас работает это устройство. Так, проходит нижнюю полку, и... И, и еще имеет ход. Имеет ход. Вот до практически до концания подшипника. Все. Стоп. Вот. И теперь смотрите у нас сколько вылет. Здесь около 50 миллиметров вылет. Ну, то нам уже стоит так сказать замерить это так 51 48 49 вот так что вот такие вот такие дела ось z значит плюс к этой оси где у нас где у нас движок движок Уже смонтировано отверстие отверстие под установочное отверстие под под двигатель Нема 17. Немо семнадцать. Так, и я думаю, что мощности его хватит достаточно для того, чтобы для того, чтобы удержать, удержать в заданном положении и провернуть. Так что, вот. Еще что планируется? Планируется еще сделать косауры. Косауры. Для чего? Для того, чтобы была жесткая система и она внизу не болталась. То есть, обеспечивала, обеспечивала надежность и точность позиционирования. Вот. Удачи!